Абэмми У меня есть проблема Меня выкинули за неверу Абэмми У меня есть проблема В России это планета Ты кто такой, сука? Я тупой Слышь, о чем? Ты, блядь, пиздишь Ты, понимаешь, что ты говоришь Пиздишь Эй! Думал, бля, я тебе уже говорил, или ты забыл? Ну чё, Рокин? Как, как я его не пробил? Что, это, сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще Абэмми у меня есть проблема Мне тупо Нет интернета Эй, эй Обэмми КАК, господиэя У меня есть проблема Ты глупый или что-то? Эй, эй Ты кто такой, сударь? Я тупой Слышь, Слышь о чём ты, блядь, пиздишь? Ты бы не понимаешь, что ты говоришь Пиздишь Эй Думал, же, я тебе уже говорил, или ты забыл? Ну чё, раки? Молодец, мебина КАК, ГРИМУ НЕ ПРОМИНУЛ Эй, эй Обэмми КАК, господиэя У меня есть проблема Меня выкинули за неверу. А как? О, У меня есть проблема. В России это планета. Эй! Эй! Ты кто такой, сука? Я тупой. Слышь, Слышь, о чем ты, блядь, пиздишь. Ты ну, понимаешь, что ты говоришь? Пиздишь Эй! Думал, я тебе уже говорил, или ты забыл. Ведь ну, я Молодец!